Сегодня мы приехали в парк Кузьминки. Оставайтесь вместе с нами. Будет интересно. Пожалуй, начнем с истории. По преданию, название местности происходит от имени мельника Кузьмы, который владел мельницей, стоящей на реке, протекающей через парк. Вместе месте с начала XVIII века находилась усадьба Кузьминки. Первым владельцем имения был Григорий Строганов. земли ему были переданы Петром I. Был возведен храм, позже церковь сгорела и была заменена другой, также деревянной, затем усадьба перешла во владение Голицыным конца 18 века большое внимание уделялось благоустройству парка был построен каскад из четырех прудов которые можно увидеть в парке по сей день В 19 веке работы были более плодотворны в первую очередь были построены новые въездные ворота отлитые из чугуна конный двор музыкальный павильон дом на плотине скотный двор кухня оранжерея гроты в своем умении князь Голицын и его знаменитая жена Авдотья Ивановна Голицына принимали представители дома Романовых. В 1917 году усадьба в Кузьминках, как и большинство частных владений в стране, была национализирована. Торжественное открытие парка Кузьминки состоялось 20 мая 1977 года. Этот день принято считать днем рождения парка. Музей-заповедник – один из самых зеленых уголков Москвы и культурно-досуговый комплекс под открытым небом с развитой инфраструктурой, велодорожки, экотропы, лодочные станции, прокат велосипедов и электросамокатов. Также на территории парка расположена зона отдыха с главной сценой, парком аттракционов, веревочным парком, скейт-площадкой, веревочным парком и скалодромом, спортивными и детскими площадками, конференц-залом и лекториям. В парке регулярно проводятся занятия на открытом воздухе для всех желающих – детей, молодежи и пожилых посетителей. Функционирует несколько клубов и студий. Перед нами здание Конного двора, которое было построено в 1805 году. Перестраивалось в 1823 году. В помещениях Конного двора находились конюшни и склады. По углам были построены здания двух жилых павильонов, служивших гостиницами для приезжающих в усадьбу гостей, и в центре музыкального павильона. По краям музыкального павильона в 1846 году были установлены скульптуры. А эта пристань была построена в 1811 году. А напротив была построена левиная или круглая пристань. Они соединялись паромом. Портится погода, срывается дождь, мы очень замерзли, вот, э, как бы мы не все посмотрели все, что хотели, но мы вынуждены Поэтому всем спасибо, что посмотрели это видео, и всем до новых встреч!